здравствуйте друзья и подписчики моего канала с вами михаил прошуин и сегодня я хочу вам показать один сайт где можно приобрести курсы все наверное вы приобретали курсы но они очень дорогие а я нашел сайт где мы можем с вами приобрести почти любой курс за 1 2 3 доллара Итак, я вам сейчас покажу как это все выглядит с вами сейчас перейдем на один сайт вот я открыл, все ссылки у меня будут внизу. Можете тоже перейти, если кто-то захочет приобрести себе курс. Вот так вот выглядит сайт, называется Free Course info, вот название его. И здесь мы можем приобрести все курсы за 2 доллара. Но тут еще есть курсы и за 1 доллар, за 2 и за 3. Как на этом сайте работать, сейчас я вам покажу. Если вас какой-то интересует курс, вы можете вот сюда вбить в поисковую строку этот курс, и если он есть, то у вас отобразится он. Также вот здесь есть у нас рубрики, и вы можете здесь посмотреть, что вас интересует, вот YouTube, здоровье спорт, копирайтинг, криптовалюта, курсы по заработку, личный рост, ну много-много. Например, хотите посмотреть про криптовалюту, все курсы нажимаете вот сюда и вас вот перекидывает на такую страницу где вы можете посмотреть все курсы по крипте какие вас интересуют и приобрести я думаю что это все вам понятно итак я перехожу на главную я хочу сейчас вам показать как я буду приобретать один курс хочу я приобрести курс про youtube итак сейчас я посмотрю где он находится нажимаю youtube И вот этот курс я хочу приобрести также можно почитать о чем этот курс нажимаю читать далее и вот здесь у нас идет описание этого курса чтобы приобрести данный курс нам нужно спуститься ниже так вот здесь даже мы можем почитать комментарии что пишут люди? Свой комментарий можете написать. Вот здесь напишите, что вы хотите, или вопрос какой-нибудь задать, или комментарий какой-нибудь написать и поставить галочку на не робот и отправить комментарий. Вам потом придет ответ на этот комментарий. Если нету вашего курса, который вы хотите приобрести, также можете у автора попросить и тогда он может ваш курс если у него будет возможность опубликовать здесь и вы сможете также купить его за 2 доллара но ну, а мы с вами сейчас попробуем купить этот курс давайте посмотрим как это выглядит в реальном времени я нажимаю купить сейчас стоимость 2 доллара хотя курс сам стоит 20 тысяч рублей давайте посмотрим оформляем заказ имя Михаил email продолжить вы подтверждаете правильно введенных вами данных да правильно и вот здесь мы с вами можем выбрать платежную систему я выберу платежную систему Pair перейти к оплате Так, сумма 2 доллара. Хорошо. Буду платить долларом. Подтверждаю. Вот комиссия. 2 цента. Подтвердить. Посмотрим сейчас, как это все происходит. Далее. Подтверждаю. Спасибо. Сразу после зачисления платежа вы получите удавление на ML. Если у вас возникнут трудности, свяжитесь с администратором. Хорошо, перейдем на ML. Так, давайте посмотрим, пришло ли оно нам на почту. Яндекс, Почта. Вот пришло. Фри курс. Михаил. Ваша ссылка для скачивания товара. Ну давайте. Нажимаю скачать через облако. Нажимаем на кнопочку выделить все и сохраняем в облако. Далее мы с вами переходим в My.ru и здесь ищем наш курс. Он не должен сохраниться вот здесь. Нажимаю на облако. и вот здесь у меня сохранились все файлы которые я скачал сейчас давайте посмотрим и вот у меня открываются все курсы которые я скачал вот они Давайте посмотрим, работает ли это все. Вот открылось первое видео у меня. Все работает. Закрываю обратно. Как мы с вами видим, все работает. И вот все файлы по этому курсу. Переходишь, смотришь, переходишь, смотришь, переходишь, смотришь. Ну а на этом у меня все. С вами был Михаил Прошуин. Если понравилось видео, ставьте лайки. Если не понравилось, дизлайки. До свидания и до новых встреч.